Всем привет! Тут еще чем заинтересовался? Фланкировка называется. Она шпагами делается. Ну, я решил попробовать с вениками. Фланкировкой никакой не занимался до этого. Так, помимо всех набивок, стало интересно, как вообще можно еще применять. Это и как разминка. То есть, и желательно с двух рук все это делать. Есть, либо по очереди. Я люблю начинать со слабой руки, как занятие с гирей, с чем-то остальным. Со слабой руки, слабая рука левая. И тут точно так же разминаем запястье. В одну сторону, в другую. Есть, видео по много, можно посмотреть. Я так вкратце покажу. Что я уже начал потихонечку осваивать. И также правой рукой. Сперва начинаем мы все с разминки. Разминаемся. Вот такое интересное упражнение. Черт называется. Вот я с него решил начать. Ну и вообще советую с него. Это такая своеобразная восьмерка. То есть мы представляем, что мы. Мы представляем, что мы вытираем веник, а что штанин в эту сторону, вытираем в эту сторону. Вот это наше движение. То есть такая своеобразная восьмерка. И потихоньку начинаем ускоряться. То есть тут главное понять движение, оно такое должно быть легкое чтобы понять, вытерли сюда, вытерли сюда, и уже не задевая. То есть держим вот двумя пальчиками, и уже не задевая ноги, мы потихонечку делаем. И точно так же правой рукой, выдерли в эту сторону, в эту сторону, в эту, в эту. И уже не задевая, начинаем потихонечку. Ускоряемся. И точно так же уже двумя руками. То есть тут получается, когда мы вытираем левой рукой наружу, правой внутрь. То есть так сделали, так да. И потихонечку уже двумя руками начинаем это делать. Вот так вот потихонечку осваиваю фонкировку.